И высоких перевалов, среди них караманжур, Мазуриток там навалов, а еще посмочи, Нам их надо выливать, посмочи авгантов вашу мать. А еще посмочи, нам их надо выливать, Посмочи авгантов вашу мать. Там отряд Под командой угол А у них и говорят ДШК да и минометы Только нам, барванист Нам на это наплевать ДШК да на вашу мать и Только нам, барванист Нам на это наплевать ДШК да на вашу мать Вот ракета пошла Начинаем мы работу Лезем прямо с борта Под огонь их пулеметов Вот теперь поглядим кто умеет воевать? Перевал твою, Аббукана, мать! Вот теперь поглядим, кто умеет воевать? Перевал твою, Аббукана, мать! Нас рассвет застает, запаленных и уставших водка нас не берет. да что молча пьем запавших, но зато Мазурита, Пакистану не видать. Пакистан твою, Аббукана, мать! Но зато Лазурина Пакистану выедать Пакистан твоего бугана. И вернувшись домой, чтобы все было забыто, захватить с собой по кусочку Лазурина, чтобы вспомнив, как было, что ну, смешный мог сказать, Лазурит твоего Афгана. Мать, чтобы вспомнив, как было, что ну, смешный мог сказать, Лазурин твоего Афгана. На этих фестивалях. Но она больше о проблемах, которые возникают у афганцев, вернувшихся в Союз. Это невыдуманная история о двух братьев, с одним из которых я служил в Афганистане, а второй здесь в это время, он довольно известный деятель, обще... обществовед по образованию, написал несколько книг, фамилию называть не буду. Ну вот судьба двух братьев, как я со стороны наблюдал, песня о двух братьев. Проблема там. Они понятны будут Я братьев двух когда-то знал С одним в Афгане воевал Ходили к черту на рога И ведьмам зубы Стрелять он был, большой мостак С десяти шагов менял пятак Был по натуре весельчак, хоть с виду грубый А старший был Обществовед На все вопросы знал ответ Имел отдельный кабинет, машину, дачу Жил то в Париже, то в Москве, имел семь пядей в голове. Да дело даже не в уме, поймал удачу. И вот, когда, закончив срок, мы все покинули Восток. Домой вернулись, те, кто смог дойти до цели. Явился к старшему меньшой, все ж как-никак обрат а родной. Тот накрывает стол большой, мол, ждал и верил. Нам спиртокопный глотки сжег. А здесь французский коньячок, и корка семга балычок, язык телячий. И почему-то вспомнил я, как провожали нас друзья: чеснок, четыре сухаря, да фляжка чачи. Меньшой сидел и молча пил. Тут старший Тос провозгласил и выпил из последних сил за тех, кто в море. И повертев на свет стакан, сказал и слышь, братан, да плюнь ты на Афганистан! Он не в фаворе. Пройдет каких-то пара лет, его забудут, Было нет. Твой автомат и пистолет, глупцам забава. Иные нынче времена, другие мерки и цена. Кому нужна твоя война, за что ты права. Бери пример, вон, хотя б с меня. В героях не был я ни дня. А посмотри, моя семья в шелках и славе. Имею в обществе престиж, что в Лондон езжу, то в Париж, то в Риме с месяц погостишь, а то в Оттаве. Тут младшего тяжелый взгляд, его прервал, отставить, брат. Я не политик, я солдат, и мне до дверцы. Вся философия твоя и золотая чешуя гнилых синтенций. Да что ты знаешь о войне, Мы здесь погрязли в балабарахле. И лозунг «Я тебе, ты мне, как песня вам». А на иного подлеца вполне хватило бы свинца не полных девять граммов. Иной до титулов дорос. А как дорос еще вопрос? Здесь главное по ветру нос держать умела. А я хотел бы посмотреть, Какие песни станешь петь ты под обстрелом. Чтоб ты в Европу ездить мог, Дань кровью брал с меня восток. Я больше износил сапог, чем ты, Штеблетов. Да и здесь в арабскую кровать с женой ложился почевать. Адам привык на камне спать, я с пистолетом. Мой друг не мастер, говорит, умел он спорых спорах трезвым быть, Но вижу, начал заводить его брадочек. И друга я увел к себе во избежание ЧП. Мы с ним бродили по Москве до самой ночи. Какая бы ни была беда, мы слез не вели никогда, Обиды горькая вода, бойцу опасно, Вдруг стиснув зубы, соль глотал. Что думал он, о чем молчал? Я думал так же. Мне было ясно. Потом судьба нас развела. Его на север позвала. Меня замучили дела. Работа, дети. А брат его, обществовед, тот в Париж уехал. Приложение. Все-таки приезжал Сашка сюда, из своего лакуартии задрипанула. Значит, когда вручали орденом «Красной звезды». Мы пошли вместе, причем одинаково, я получил по линии армии, получал Красные звезды», не по комитету, и он тоже, с разницей в неделю, но все равно он приехал сюда. Вот а -а -а. Как раз скажу историю, когда у меня уже был, ему вручили, и мы пошли в какой ближайший ресторан, там ресторан «Национальный». А уже перестройка, уже вовсю и такие две рожи, какой непонятный. Не то грязные, не то загорелые. Ну, лезу туда, черт как одетые. Нас не пускали. Но тогда у меня был еще удостоверение. Сотрудник комитета государственной безопасности. Значит, я, и зло я был как черт, было плевать, я уже уходить собирался из этой конторы. Взял шинсар за горло на, на глазах изубленной публики. Надо пропустили моментально. Знаете? И мы сидели, пили там. Вот воспоминания, я потом вот песню писали. А потом ночью поехали в Остречко, где. Поселок, где похоронен мой побратим Вадим один и вертолетчик. Называй орден в кулаке. Разожми кулак, сведенный, друг, товарищ. Пусть засветится маливый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ. И разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо, чек вардака. Загорающий на склоне вертолет, Как захлебылась пятая атака, И как грудью кто-то лег на пулемет. Но эти за столом под образами, За скотеркой и зеленого сукна, Не они тебя на рейды провожали, И не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам. Так давно ты в ресторанах не бывал, Поглядим, как там куражатся напманы, Прожигающие частный капитал. Нам испустят все грехи официантка, И под опли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на саланге, Я тебе про непокорный кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки Кто-то памятник при жизни возведет Кто-то в спину нам пролай недобитки, А кто-то руку, понимающую, пожмет Помнишь Пашку, а Валерку из Баграма Оба в восемьдесят первом полегли У Павлухи только старенькая мама Валерка звал невесту Натали Третий тост не прячь глаза ведьми мужчины ну девочка, неси еще вина Звезды в рюмку по традиции старинной Так на фронте обмывают ордена. Третий тост не прячь глаза ведьмы мужчины Ну-ка, девочка, неси еще вина Звезды в рюмку по традиции старинной Так на фронте Подмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями. У бессонницы забвенья не проси. Отвези нас на свидание с друзьями, Несговорчивое позднее такси. Эй, шофер, не уж там мало четвертного, Или слишком мы суровые на вид. Ну подбрось нас до поселка Востряково, Постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шоферы, уж там мало четвертного Или слишком суровые дни. Но подбрось нас до поселка Вострякова Помолчать у краснозвездных пирамид. Горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И даже подставив лица, Все пытаются отмыться от жары столетней пыли. Серой пыли и беды. И даже диу, подставив лица. Все пытаются отмыться от жары Столетней пыли, серой пыли беды. Дождь идет в горах Афгана, На колонны караваны, Словно суры из Корана, Строчки тянутся с небес, Дождь стучит по горным склонам, По машинам, по погонам и шипит на раскаленном, утомленном оке. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам и шипит на раскаленном, утомленном оке. Дождь идет в горах Афгана, позабытый и желанный. Память светлая о доме, в Дальнем доме и весне. И отплясывают Рьяна, Два безусых капитана, Два танкиста из Баглана На заплатанной броне. И отплясывают Рьяна, Два безусых капитана, Два танкиста из Баглана. На заплатанной броне Дождь идет в горах Афгана, Пересохшим речком Манна. Он, конечно, он, конечно, не российский, ни родной, Местный бог от взрыва взлее Из созвездия водолея На войну обрушил дождик. Летний дождик проливной, Местный бог от взрывов взлея, Из созвездия, водолея На войну обрушил дождик, Летний дождик проливной. Этот мир без тебя, Просто голые скалы, От павящего солнца не спрятаться в тень. Здесь душманские буры Стерегут перевалы, И в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские буры, Стерегут перевалы, И в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя Перечеркнут ракеты погибшим, друзья, не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, Караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, Караванной тропою и чем-то еще. Этот мир без тебя После рейдов усталость написанных писем Скупые слова Здесь в сердцах Уживаются Ярость и жалость И по-прежнему В душах Надежда жива Здесь в сердцах Уживаются Ярость и жалость и по-прежнему в душах надежда жива этот мир без тебя, И изменен, и вечер, И в нежданных разлук, и случайных встреч. Здесь ремни автоматов Врезаются в плечи, И звучит это странная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи И звучит иностранная, странная речь. Этот мир без тебя, он расколот войною, Эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, становишься ближе, далекая ты Этот мир без тебя Все же полон тобою становишься ближе, далекая Подгорая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Не карабкались ввысь, Как и исповедь к Богу, Не прощая грехов ни себе, Ни врагу, и глядели на нас Молчаливо и строго горы в белом снегу. Верит на нас лучливо и строго, в про белом снегу город Этот снег штавиками лежит на вершинах, Где ни труп не сыскать, ни проезжих дорог, Недоступен танком, Ни, ни брони машинам. Только стёртым подошвам солдатских сапог Не наступен ни танков Ни бронемашинам Только стёртым подошвам солдатских сапог И тогда сверкали огнем перевалы Я взрыва Втрещала Броня ледников И в жестоких боях в этом море огня и холодных снегов И в жестоких боях земли не хватало В этом море огня и холодных снегов Их мало ходил по морям и по сушам И в чужой стране, и по чужому Почему? И чудо, с в пене волнам, Замерла на бегу, И, покуда я жив, никогда не забуду Эти горы в снегу, Горы в белом снегу. и, покуда я жив, Никогда не забуду Под Ахшанские горы в Гулять по крышам, брызгаться по ныне, полоскать В окна тарахтеть и ничего не слышать Никому ни в чем не уступать В окна тарахтеть и ничего не слышать Никому ни в чем не уступать Я сегодня буду самым смелым Самым сильным буду сам собой Буду разноцветным, синим, белым Радугой раскроюсь над рекой Буду разноцветным, синим, белым, Радугой раскроюсь над рекой. Я сегодня дождь, я тебя поймаю, Зацелую золотую прядь. Провожу до самого трамвая, Платье буду плотно прижимать. Провожу до самого трамвая, Платье буду плотно прижимать. Я сегодня дождь, умою клены в парке, в Окна буду вежливо стучать. А на утро свежие фиалки, кто-то вам положит на кровать. А на утро свежие фиалки, кто-то вам положит на кровать. Примерно в ту же пору, но уже инсти... инст... институт, институт. Я по улицам дождем пробегу. Водопадом голубым хлыну с крыш Шалым ветром по дворам разнесу Разноцветные кусочки афиш Шалым ветром по дворам разнесу Разноцветные кусочки афиш Я умою во дворах тополя И бетонное лицо мостовых А сегодня в этом городе я Самый главный изо всех постовых А сегодня в этом городе я Самый главный изо всех постовых А потом, пускай приходит рассвет Просыпаются домов, этажи Я прошел, и вот меня уже нет Только в лужах я пока еще жив Я прошел, и вот меня уже нет только в лужах я пока еще жив Будет небо бирюзы голубей Ветер локон золотой разовьет А из лужи воробьи во дворе Расплескают отражение мое А из лужи воробьи во дворе Расплескаю отражение мое 20 лет спустя, 20 лет спустя тот, тот же дождь. Песня о дожде. 20 лет спустя, значит 88 восьмой Жизнь продолжается. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И дождю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды, И дождью подставив лица, Все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды, Дождь идет в горах Афгана на колонны караваны. Словно суры из корана, струйки тянутся с небес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном АКС. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном АКС. Идёт в горах Авагана, Пересохшим, позабытый и желанный Память светлая о доме дальнем доме и весне И отплясывают рьяно Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной броне И отплясывают рьяно Два безусых капитана, два танкиста из Баглана На залатанной броне Дождь идет в горах Афгана Пересохшим речкам Манна Он конечно, он конечно Не российский, не родной Местный бог от взрыва взлея и созвездия Водолея на войну обрушил дождик, этот дождик проливной. Местный бог от взрыва взлея. И созвездия Водолея на войну обрушил дождик, этот дождик проливной. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно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 Серы были беды. Еще двадцать лет спустя все тот же дождь. Серый дождь барабанит окном. Ты молчишь, поясок тербя, Ничего я привыкший давно. Расставаться под шорох дождя Ничего, я привыкший давно Расставаться под шорох дождя Я привык к уходящей любви Не виня никого, не кляня И холодные губы твои Не обманут, как прежде меня и холодные губы твои не обманут, как прежде меня, Не обманет кольцо этих рук. Никакие слова не нужны, Просто холодно стало нам вдруг, просто долго еще до весны, просто холодно стало нам вдруг, просто долго еще. Весны. Ну, спасибо за то, что было Как заветный причал кораблю Просто долго любить не могла Это я виноват, что люблю Просто долго любить не могла Это я виноват, что люблю Просто есть у любви горизонт Заглянуть за который нельзя Вижу я, как раскрывший свой зонт Ты уходишь в завесу дождя Вижу я, как раскрывший свой зонт Ты уходишь в завесу дождя И гляжу, прислонившись к окну Сероглазым Счастью вас лет, желтый лист прилепился к стеклу, уходящего лета привет. Желтый лист прилепился к стеклу, уходящего лета. Привет. Спасибо. С нами рассвет Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем, Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег, Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем, Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальянная разведка, Мы весь дел скучаем редко, Что не день, то снова поиск, снова бой, Ты, сестричка у медсанбати тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в Мецанбате, Не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится вдруг, Тебя навек покинет друг, Не осуждаю его, война тому виной. Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена, в разведке, заработанные мной. Тебе наша родная старшина Отдаст медали ордена. В разведке, заработанные мной. Батальонная разведка, Мы без дел скучаем редко. Что не день, то снова поиск, снова бой. Ты сестричка в медсанбате, Не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты сестричка в Не тревожься Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, Мы все наденем ордена, Гульбою сядемся за да, дружеским столом, И помним тех, кто не дожил, Кто не допел, не долюбил, И чашу полный товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, но шагали без привала, брали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, Как делили с другом флягу И последнюю щепотку тавака. Как ходили мы в атаку, Как делили с другом флягу И последнюю щепотку тавака. Батальонная разведка, Мы без дел скучали редко. Что не день, то снова поиск, Снова бой. Ты сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради, Мы до свадьбы доживем еще с тобой. А то все такие. Значит, командир полка рядом стоял полка, километров. Мы не подчинялись никому нас свете, на острове на Москву, прямо на председателя Мандропа, и кто был после него. Значит, а это амиссия. И оказалось, что раз, как говорят, две штыков у него в полку, то артемент, полковник, он, значит, всем а там 30 тысяч квадратских километров, все у него, и все пытался нас застроить. Написал донос, получил ответ, по башке ему стучили, он перестал, значит, но и запретил эту песню исполнять. В полку петь, а там была строевая эта песня, ходили, ну, чтобы с тоски не умереть, и пока не пришел, наверное, все помнят, помните, известный командир полка, подполковник Лёва Рохлина, приехал ко мне на 15 й день пребывания, обменялся поставил разведданными, поставили толководки, красоты пирать касет. И эту песню он заводил солдаткой столовой. Почему? Потому все-таки нет, но солдатской. Вот эта песня. Как на поле Куликовом прокричали кулики, и в порядке Бестолковом вышли русские полки. Как дыхнули перегаром заезд штурозит. Значит, выйдет, понимал, Будет враг разбит. Слева рать, справа рать, Приятно с похмелья мечом помахать. Слева рать, справа рать, Приятно с похмелья мечом помахать. Перебрались через реку, С криком, с марта, молодцы, играет назад, дороги нету, Водоброзье красномоса и воеводы вратных теле знает толк, И в засаду через реку ускакал сосадный пол. Слева рать, справа рать, Ух, приятно с похмелья мечом помогать Слева рать, справа рать, Приятно с похмелья мечом помогать Показалось, вражьи стаи годы, Стали с в край, Прид камина и помысл на холме сидит малай. Лично от поля есть тут смелый И с татарином сразиться, выезжай ты Слева рать, справа брать, Приятно с похмелья мечом помахать. Слева брать, справа брать, Приятно с похмелья мечом помахать. Молодец, кричат ребята, пострахуем не робей, из толпы татар голубом вылетает и сошлись, гремя, железом ранним утром рать на рать, Накануне все допито, и я страшно выбирать. Слева рать, справа рать, Приятно с похмелья мечом помахать. Слева рать, вправо рать, Приятно с похмелья мечом помахать. Как на поле Куликова Откричали кулики, Ну, разгромили басурманов, протрезвевшие палаки. Была слева рэд, была справа, теперь застувез, никого не видать. Была с левая рэд, то нас, нас правая, теперь застувез, никого не видать. Значит, да сейчас много вечей, я думаю, толкать не будем. Морозов здесь, да? здесь. Пожалуйста. Ну где куда? Классно войну, милость плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину, я поднимаю тост на друга верного, сурового собрада твоего, я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом Однажды друга лучшего Слива со мной авганская трапа. Сайдника из Витебска устала улыбнусь объектив. И я гляжу на эту память прошлого, свеча горит и тает терин. Мы в день последний верили с Алёшею, тот день пришел, я праздную один. Застары товарищ. Войн едина суть Так говорил один комбат Мы трассы жизни звали путь Из полукана Файзаба, Там трое суток напролет Ползет колонна между скал За поворотом, поворот За перевалом, перевал Держись спокойнее, браток на нервы мизерна цена Здесь не Европа, а Восток И в моде минная война Сдремни, покуда твой черед Отдай напарнику штурвал За поворотом, поворот За перевалом, перевал Кричи с досадой, не кричи Здесь эти крики ни к чему Я ставят мины босмачи Известно Богу одному Не угадаешь, где рванет Под кем сработает запал За поворотом, поворот За перевалом, перевал Прикрой усталые глаза Оторви от колеи И все, что в письмах прочитал За словом слово повтори Тебя в союзе кто-то ждет А может ждать уже устал За поворотом поворот За перевалом перевод, А где-то мир и тишина и только фильмы о войне А здесь отметилась война Пробойной в лобовом стекле Сказали вас, награда ждет а ты о ней и не мечтал За поворотом, поворот За перевалом, вперед И кто-то там живет, как жил Добрососедствуя со злом, А ты давно уже забыл, Что называется добром, Пыль со скулы смывает пот, В глазах багровый карнавал, За поворотом поворот, За перевалом перевал. Дилемма «Быть или не быть» Не для уставших наших душ Мы просто дальше будем жить Перевалив за гендуку Он прогудев над головой Вертушки в сторону ушли И перестроился конвой Очнись, приятель, мы дошли Кружится снег над крышей Затянут в облака Полночный небосвод Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его мотив Уходит старый год Звучит случайный вальс Над модулем притихшим и под его мотив Уходит старый год что вот в том году Дороги, а дороги Да скрежет на зубах Горячего песка Да новые друзья Да старые тревоги и мины под ногой и пули у да новые друзья, да старые приводи. а да мины под ногой до близко. С сквозя гитару снял, Усталый это Настроил в унисон за гордами. И добрый старый вальс, среди афганской ночи, И мысли, и сердца, и звезды, и И добрый старый вальс, среди афганской ночи, И мысли, и сердца. Взялись вас над древними горами, Не слушая войны, Не ведая границ, Мы грезим на Его любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим на Его любимыми глазами. Ожать нежных Пусть голос твой охрип планету в сбоках фальши, Кончающийся год Не зарастет ульем Играй, пилот, играй, Про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас. Под моем Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, А мы тебе и сейчас тихонько под моем Ночь городка, спят облака, И лежит у меня на погоне, Незнакомая ваша руках заглянул мы часок, Пусть я с вами совсем не знаком, Недалеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова Возле дома родного, В этом зале пустом мы танцуем. Так вот такая песня. Ну, Бригантин любимая песня, конечно, обновила мне все эти мелодии, даже похожим песню. Но я вам спою, называется она Джентльмены удачи. Песня. Не предал мечты о воли. воле. И не разуверившись в судьбе. Джентльмены, кто пойдет со мной в море, Кто не, будет, не хочет больше ползать по земле. Джентльмены, кто пойдет со мной в море, Кто не хочет больше ползать по земле. Под покровом сизого тумана Мы уйдем в погоню за мечтой. Джентльмены, выбирайте капитана, Поднимайте черный выпил над водой. Джентльмены, выбираете капитана, поднимайте черный выпил. Пусть удача встретится от уважения, сто чертей в подмогу борцам. Джентльмены, это судно будет наше, пушечку бой у канониры по не Джентльмены, это судно будет наше, пушечку бой у канониры по не А потом за все бездачи, Что пробьем, на море наживем. Джентльмены — это женщина удача, Вместе с нами барбадосских вещет ром. Джентльмены — это женщина удача, Вместе с нами барбадосских вещет ром. Но, а окажется неверный, То судьбу напрасно не глянем. Джентльмены, кто пойдет на рею первым, Черт возьми, давай начни, палач с меня, Джентльмены, кто пойдет на нее первым. Черт возьми, давай начни, палач с меня. И не то, чтоб жизни было жалко, И ее отпущено вполне. Жди меня, зеленая русалка, Я свои закончил счеты на земле. Где меня, зеленая русалка, Я свои закончил счеты на земле. Прощалось лето, жаркое, шаленое, Ушло тепло заскошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою У двух заветных старых табалей А мы стоим, прощаемся с тобою У двух заветных старых тополей. Костер погас, и песня недопета, Пусть нужных слов еще немало есть. Но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидим всего хлесть. Но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидим всего хлесть. А было так, вначале было слово неуловимо, легкое, как дыма отда. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не освоится. И будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново, не осуди. И будешь не судим, смешались все рассветы и закаты. И что хотелось, каждому сбылось. Мы лишь с тобой не виноваты, Что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь с тобой не виноваты, Я посреди деревни на рассвете Прощусь целуя кончики ресницы, И пусть сплетут досужие соседи Про нас еще одну из небылиц И пусть сплетут досужие соседи Про нас еще одну из небылиц Нас разнесут по городам и весят Стальные стрелы скорых поездов, И все, что было, осень занавесен, Тяжелый шторы, сизых облаков. И Все, что было, осень занавесен, Тяжелый шторы, снежных облаков.